Добрый день всем, кто нас видит и слышит. Я Юрий Алаев, ведущий дискуссионного клуба телевидения Казанского федерального университета. И у нас очередное заседание. Оно посвящено, к сожалению, приходится говорить уже не оригинальной теме. Мы по-прежнему говорим о пандемии. Но тут появились некоторые новые моменты, относительно новые. Во-первых, вторая волна оказалась гораздо жестче. Чем первое, да, мы рассчитывали, что вот мы весну пересидим, летом все пошло на спад и все будет хорошо, а сейчас отовсюду идут сообщения, и на правительственном уровне все это признается, что ситуация становится все сложнее. То есть, какого бы происхождения вирус не был, некоторые говорят, что это искусственно созданный такой э монстр Некоторые, большинство все-таки говорят, что естественно, происхождение вирус. Как бы то ни было, очевидно одно, что он основательно косит, и пока не собирается останавливать, косит популяцию, косит численность народа-населения. в связи с этим в фокус попадает второй элемент вот этой драмы, которая разворачивается на наших глазах и в которой мы сами все варимся – Надежды на чудодейственную вакцину, которая вот-вот, вот-вот, вот-вот идет мировое соревнование, она сейчас будет масштабирована, будет производиться сотнями миллионов, а может быть и миллиардами доз, и а, наступит избавление. А, вот эти вот две, два аспекта одной большой темы и есть, собственно говоря, предмет обсуждения сегодня у нас здесь. А, эксперты в студии. Я буду называть вот, по мере а, приближения э, ко мне. Дмитрий Евгеньевич э, Чикрин, директор Института вычислительной математики и информационных технологий КФУ, кандидат технических наук. А, профессор Марья Юрьевна Юфлова, не первый раз уже у нас участвующий в наших заседаниях. Спасибо, что всегда откликаетесь. Заместитель директора по научной деятельности Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ. Это кафедра общей этнической социологии, и это проблематика, связанная с процессами депривации, с группами депривации, чрезвычайно актуальна в контексте того, что мы собираемся обсуждать. И точно так же постоянный участник заседания нашего дискуссионного клуба, и тоже огромное вам спасибо, Альберт Анатольевич. Альберт Анатольевич Резванов, руководитель научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии КФУ, главный научный сотрудник института, доктор наук, PHD, and so on, and so on. Можно долго перечислять регалии. И, наконец, у нас сегодня мы имеем честь принимать в качестве эксперта, выдающегося ученого, который специализируется, это ведущий научный сотрудник Уральского отделения Российской Академии Наук, профессор Уральского Федерального Университета. Сергей Александрович Нефедов, спасибо, что вы набрались терпения, мы вас видим, вы благодаря зуму присутствуете, я надеюсь, что нас вы тоже видите. Сергей Александрович активно занимался, я думаю, занимается и сейчас, ну в какой-то части наверное не теориями да по крайней мере проблемами демографических циклов и влияния этих циклов на социально экономическое развитие той иной страны в первую очередь как я понимаю вы исследовали историю россии до да, сергей Да. отлично вот круг экспертов и давайте наверное я даже не знаю с чего начнем-то? С э, мультузианцев, с приверженцев Евгеники. Э, Сергей Александрович, Коль мы с вами заговорили, может быть, вы э, небольшой экскурс в тему, в глубину темы предпримите для э, зрителей наших, ну и для того, чтобы эксперты тоже вовлеклись. Да, с удовольствием. Дело в том, что вот эти глобальные эпидемии, вот, они являются основной частью. Мальтузянской теории, я напомню, что эта теория исходит из ограниченности ресурсов. Ну вот представьте, что мы живем где-нибудь там в 18 веке, еще до Великой промышленной революции, и что мы видим? Вот ограниченные пахотные площади, ограниченное урожайность, Ограниченный ресурс. Прежде всего, это продовольственные ресурсы. Вот население растет. Вот. Да, это в свое время говорил Матус, что это приведет к негативным последствиям. Потому что при ограниченности продовольствия вот это приводит к уменьшению потребления. Вот. Уменьшение потребления это означает, между прочим, недоедание какого-то момента. Это означает постоянное недоедание. А в годы нерожая проходит голод. Просто напросто. А за голоду приходит смерть. Ну, безопасная ситуация социального недоедания. Вот. Эта ситуация, особенно если тут на нее накладывается война. какая-нибудь. Вот. Да, да, просто нерожая. Вот. Она приводит, может быть, к социальному взрыву. Вот. Но... Не только. Вот, ослабление организма, в результате постоянного недоедания да. приводится к уменьшению сопротивляемости, к различным инфекциям. И вот это, так сказать, просто правило. Ну, так сказать, вот, Что когда в результате вот, этого постоянного недоедания начинаются какие-то всплески, повстания, вот. Еще экономика нарушается. Вот. И тут не только голод. Голодом моментально присоединяется инфекция. великое... А, извините, великодушно, что я вас перебиваю. Но, в общем-то, понятно, да, картина, понятно, которую вы нарисовали. Но, с вашего позволения, два маленьких уточнения. Все это было справедливо в доиндустриальную и отчасти в индустриальную эпоху, да? нехватка продовольствия, рост народозаселения, бла-бла-бла и так далее, да, всю цепочку вы только что нам рассказали. Но для современного уровня развития цивилизации, в том числе и аграрной цивилизации, да, Наверное, это уже не самое главное и не самое устрашающее, вот эта вот простая такая дихотомия, что ли, нехватка удовольствия, рост народонаселения, бедность, инфекции, смерти. Мы сейчас видим, что, ну, конечно, есть страны Африки, есть перенаселенные районы Индии, есть глубинные регионы Китая, которые и сейчас живут примерно так же, как жили 200 лет назад, и для них это актуально, и проблема нехватки продовольствия, и проблема перенаселения, перенаселенности отдельных каких-то там территорий. Но сейчас мы видим, что роль вот этих механизмов, которые... Регулировали, я сейчас не беру во внимание уже экономические методы регулирования, да, или принудительные там огораживание английских лендлордов и так далее. Не будем далеко в историю заходить. Но сейчас э -э, вроде бы другой механизм, да, регулирования, но результат тоже. Я же. не хотел об этом сказать. Что? Вот, собственно, вот я просто не договорил. Извините. Вот. Да, вот в свое время известные истории, а не слезали. Вот, назвал Мальчиша пророком прошлого. Мол, все это происходило в прошлом. Да -да. Вот, и, это, и это ограниченность ресурсов. Вот, приводило, да, я повторяю, к голоду, вот, к этим восстаниям, присоединялись эпидемии. Страшные эпидемии. И численность населения вот, уменьшалась вдвое. Например, это было вот, в Италии. Во времена э, черной смерти, да? Вот, в Китае там вообще 3-4, иногда даже 5 раз. Да? А потом начинался новый демографический цикл. То есть опять земли много, людей мало. Вот, и значит потребление высокое. Вот, население снова растет, И все снова начинается по новой. И вот этих циклов там было ну, в Китае под 12. Вот а теперь как бы все как будто иначе. Да? Вот, поскольку вот зеленая революция привела к тому, что э, питаемся мы неплохо. Как будто вот. иначе. И в среднем других странах тоже питаемся неплохо. И год ушел вроде бы в прошлый. Вот. Но надо сказать, что в вот, этой демократической. Икология, и другие ограничения, и другие ограничения. И они связаны не только вот с продовольствием, вот, но и вообще с допустимой плотностью населения. Вот. Ведь население скапливается в городах, вот, где оно подвержено разнообразным эффектам. Это одному. Вот. А с другой стороны, уменьшается м -м, неспособность населения. Просто. Раньше вот, э, была младенческая смертность в 30% например, в России. Да, вот до революции вот, почти треть новорожденных умирала. Самые слабые погибали. А теперь вот, э, выхаживать всех. Вот. В результате вся популяция становится гораздо более восприимчивость инфекций. Вот. И вот мы видим два фактора. С одной стороны восприимчивость инфекций, с другой стороны большая плотность населения, которая тоже вот, способствует этим инфекциям. Uh -huh. инфекциям. Это как бы другие факторы, но это тоже факторы ограничивающие число. А огромное... в, итоге... Да -да. в итоге мы видим, что появляются все новые и новые инфекции. Вот, которые начинают ограничивать эту численность населения. Это реакция природы вот, на увеличение численности наших популяций людей. Mm -hmm. вот. Так что нейронизация в какой-то степени сохраняет свою действенность. Другое дело, что да, механизм изменился. Вот. но Мы видим, что вот эта э, эпидемия, вот теперешняя, да? Возникла бычегена и большая плотности населения, да, вот именно там. Вот. Китай в виду? Значит, плюс к тому, что, да, население Китая в последнее время вот, уже не подвергалось такому естественному отбору, как да, и Вот стали восприимчивы, разнообразным Понятно. Спасибо. Сергей Александрович, огромное вам спасибо за ваш комментарий, за вашу оценку происходящих процессов. Давайте я сейчас обращусь к экспертам, которые находятся в студии. Кто продолжит тему, Альберт Анатольевич, наверное, да. Коль уж мы говорим об биологической составляющей, вам слово. Да, действительно, все вот факторы, которые были перечислены, это факторы, которые всегда влияли на развитие человечества. Но в последнее время, ну это в принципе тоже уже было затронуто, уважаемым экспертам, мы стали своего рода заложниками в медицины. Действительно, и логическая смертность снизилась значительно, и в принципе доля инфекционных заболеваний как причина смертности отошла на вторые-третьи роли. В первую очередь сейчас это онкологии и сердечно-сосудистые заболевания, в сумме дающие более 50% по причине смертности. Mm -hmm. И здесь э, есть несколько моментов. Первый момент – это действительно э, чисто за счет того, что смертность сократилась, э, владенческая в первую очередь. Во-вторых, появились новые препараты, такие как антибиотики. Первоначально они были чрезвычайно эффективны, но по мере бурного использования их стали появляться инфекции, которые стали резистентны, то есть устойчивы к этим лекарственным препаратам. И постепенно происходит откат, условно говоря, популяции от тех Защит, защиты, которую раньше медицина могла оказать. Пока это еще не критично, но эксперты предсказывают, что это может стать следующей глобальной проблемой для всего человечества – устойчивой инфекции. Ну и, наконец, действительно, здесь идет своего рода обратная селекция, когда а, за счет того, что все представители человечества, ну, практически все выживают – даже те, которые бы обычно не выживали, сейчас выхаживают детей, которые меньше 500 грамм весит, например, или часто болеющие, которые раньше были обречены, Происходит накопление популяции скажем так, генов, которые все хуже и хуже защищают нас от ротичных инфекций. А можно я огрублю немножко ваш ответ, чтобы вам самого не пришлось это делать? Мало того, что а гены все хуже и хуже защищают. Я бы сказал, что и генофон все хуже и хуже в целом, и популяция все хуже и хуже. Да? Так можно сказать? Это, да, это взаимосвязанные вещи. То есть мы сами себя потихонечку ведем, я имею в виду человеческую популяцию, к такому эволюционному медленному новой Здесь есть разные гипотезы от действительно, что все плохо и мы катимся в пропасти э, и э, к Другие теории говорят, что мы научимся, условно говоря, искусственно размножаться. Там, На те условия не те, да, да, в да. пробилке да, да, да. приехали к Евгенике. Просто лобовой вопрос. Как вы относитесь к Евгенике? В принципе, Сергей Александрович, это, это и к вам вопрос тоже, вы тоже можете ответить. А к Евгенике в принципе в целом, к Евгенике положительный, к Евгенике отрицательный. И э, я попрошу, чтобы вы тоже ответили на этот вопрос коротенько, я, я имею в виду не только вас, Альберт Анатольевич, и не только Сергей Александрович. Ну, по сути, своей Евгеникой это селекция. Да. Вообще говоря, историки относятся к Евгении отрицательности. Но вот в данном случае вот, нельзя не сказать, что тут имеют некоторое место, вот эти самые влияния, связанные вот, с да, Евгенией. В общем, с естественным оттудам. Я да. так уже упоминал, что смертность была очень хорошо. Э, Александр, извините Великодошин, но Евгений, это не да. естественный отбор, это искусственный отбор в ту или иную другую сторону. Вот. Ну, тогда-то это было естественный А когда-то. Вот. И таким образом все слабые, умирали во младенцах. Ну, да вот. ну, а да. А во взрослом возрасте смертность жила примерно да, такой же, как ты, сейчас. То есть вот, люди были уже достаточно здоровыми, и вообще говоря, даже смертность была меньше, чем вот, во взрослых, возрастах. Вот, это вот, результат вот такого отбора. Вот. И ну, вообще говоря, в разных популяциях он происходит по-разному. Вот, а это имеет какое-то отношение к Евгению, потому что, скажем, в Африке там продолжался. Да? Это самый естественный отбор. И в целом, видимо, вот, африканцы должны быть более здоровыми. Вот, особенно скорее всего, там, вот, да. вот, Они, конечно, должны быть как... более здоровыми, если исключить все остальные факторы да, окружающей да, да, среды. Но конечно, так, конечно. так как они существуют... Вот. Более здоровыми и более физически сильными. Ну так. да. <музык> Хорошие бегуны, прыгуны дают себя знать, да, гены э, э, э, аф, африканской расы? Ну хорошо, мы немножко отвлеклись, да, давайте вернемся в студию. Спасибо, Сергей Александрович, э, за ваше высказывание. Дмитрий Евгеньевич, может быть, вы? Да, с удовольствием. Вот, если речь касается Евгеники, как вот, в общем -то, к ней можно относиться? Сергей Александрович сказал, что в общем-то у природы наблюдается, естественный гомеостаз, условно говоря, вот болезни, которую мы сейчас видим – это наказание за чрезвычайное перенаселение, и это неважно, там, из-за голода это перенаселение начинает сокращаться, либо из-за каких-то других факторов, да? Вот гомеостаз, он наблюдается не только в природе, гомеостаз он наблюдается практически в любых популяциях, поэтому когда вот, например, вот, ну, мы говорим, да, то, что сейчас же у нас, условно говоря, ухудшается генофонд, но это еще Аристотель говорил, да, с таким поколением наших детей мы далеко не уйдем, да? Вот, но ну, как сказать, может быть, физически аристо... современный... И Аристотель же призывал к искусственному отбору. Да, ну вот я просто хочу сказать, да, да. то есть, с физической точки зрения, современное поколение, оно может быть менее здоровое, это правда. Угу. Но популяция стремится сохранить свои возможности, улучшить их, поэтому в умственном плане во многом а, современная популяция а, пытается компенсировать свою физиологическую ущербность. У -у -у. Поэтому, когда мы говорим о Евгенике, мы говорим о попытках нарушения гомеостаза. О попытках нарушения, либо корректировки гомеостаза. Куда эти попытки нас заведут, я не знаю. Поэтому я не могу сказать, хорошо или плохо я отношусь к Евгенике. Хорошо. Это, да. хорошо. Я немножко переформулирую вопрос. Да, мы сейчас вот до, до сего вот говорим о Евгенике, как о принципах селекции положительной или отрицательной. Это чрезвычайно важно, мне кажется, сделать этот акцент. О селекции физиологической, да? Если перенести это на популяцию скажем там росаков арабских, да, мы понимаем как их отбирают, как отбирают кобылицы и так далее и так далее, выращивают из поколения в поколение чемпионов. но на евгенику ведь можно посмотреть и немножко под другим углом зрения на, на евгенику осуществляющую отбор по интеллектуальным параметрам. Физико-математические школы, олимпиады. Что, если это тоже взять и отнести, вот так вот ввести в, в понимание Евгеники? То, о чем, собственно говоря, Альберт Анатольевич говорил, что и вы, собственно, продолжили эту мысль, физически мы, может быть, стали слабее. Но благодаря экспоненциальному увеличению там, потенциал, интеллектуального потенциала мы сможем, как предположил, вернее, как рассказал Амитрий Анатольевич, быстренько себя в копирочке там, воспроизвести, в пробирочке, извините. И, и вот будем такие прыгать. Да? Уже не люди, еще не блохи, но обладающие человеческим интеллектом. Да. Есть, а вы немножечко э, здесь э, как-то нужно отдавать отчет что евгеника это не просто там развитие шахматных школ давайте поддержим молодежь там поддержим развитие цивилизации евгеника это значит отказать в праве воспроизводиться другим особи понимаете mm -hmm. то есть это не просто отбор и создание Нет. возможностей и социальных лифтов это реально стерилизация Непригодный, выбороковка Альберт Анатольевич, извините, пожалуйста, что, что перебиваю Но я ведь не случайно несколько раз повторил Что есть положительный Евгеника, есть отрицательный Евгеника это, это вполне в научном обороте Положительный Евгеника предполагает, что мы отбираем лучших да, по всем позициям, да, физически, интеллектуально, по какому-то еще набору качеств. Отрицательный Евгений, то, что практиковали, ну, самый близкий для нас наглядный пример, например, решение там, вопросов при Адольфе Гитлере, это отрицательный Евгений, это стерилизация. Но мы тут все уповаем на Гитлера, но э, в Швеции, по-моему, в 1976 году только отменили закон, который предписывал э, принудительную стерилизацию людей, э, совершивших сексуальные преступления. В Соединенных Штатах, из 5, там 40, 49 что ли, у них штатов, да? по-моему, в 12 до сих пор законодательно предусмотрено, что человек, совершивший сексуальное преступление, может избежать пожизненного заключения если даст согласие на стерилизацию это, это вот это отрицательный евгений а положительный да мы выбираем лучших мы их пестуем мы, мы говорим а, в конце концов ну аристократические роды европы и, и некоторых других ареалов до да, себя потихонечку загубили когда а, из поколения в поколение были вот эти вот связи, свадьбы с близкими родственниками, они же тоже способствовали собственному, можно сказать, собственной деградации, и это видно, пусть меня простят, но мне кажется, это уже хорошо видно на примере глав многих государств и составе элит. А, может быть, с вашей точки зрения, да, да немножечко вот потому что мы, мы сейчас все в эту сторону а вот глазами социолога который на эти процессы смотрит все-таки в более гуманитарном таком да не биологическом не математическом аспекте марию да спасибо я хотела сказать что в принципе мы попали в ситуацию социального эксперимента а, причем мы попадаем в эту ситуацию второй раз то есть была первый этап пандемии сейчас мы переживаем второй этап вы по хотите сути сказать, дела, что это разные эксперименты я считаю что это все-таки разные эксперименты Интересно, почему? А, я сейчас продолжу свою мысль да. дело в том что когда вы рассуждали об евгенике то есть есть естественный отбор когда отбор идет биологическим путем то есть по сути дела ну, выживает сильнейший организм и и так далее, а вы перешли к разговору о социальном отборе, то есть вы перешли к вопросам социального неравенства, то есть по сути дела это на сегодняшний день делал. я это поняла, спасибо большое, и, и по сути дела, то есть на сегодняшний день, вот я считаю, что на этапе второго этапа пандемии у нас обострилось социальное неравенство, то есть лекарства стоят дорого. Я думаю, что у каждого есть в телефоне на сегодняшний день протокол лечения, то есть есть какой-то дешевый вариант, есть какой-то средний вариант и так далее. То есть, по сути дела, есть условия, в которые мы попали с медицинской точки зрения, то есть есть серьезные заболевания и с точки зрения цифры. То есть мы погрузились в цифровую среду, и здесь и здесь в том числе у всех неравные условия существования, то есть как получается из медицинской точки зрения и с цифровой, то есть у нас увеличивается социальное расстояние, мы не потребляем какие-то услуги, потому что мы ограничены в цифровом пространстве, то есть и вот все вот эти вот аспекты, когда на накладывают влияние на социальное исключение они усиливают социальное неравенство. То есть речь, скорее, идет не о Евгенике, а вот именно об, об обострении социального неравенства в обществе. Но это не одно из проявлений. Вот я, понимаете, спасибо за ваш комментарий, но я пока вас слушал, все время думал, у меня все время, ну, может быть, это особенности психики, да, уже какие-то, моя, свою психику имею в виду, у ну, меня все время что это такое вот, как, какая-то тень, когда я слушаю вот эти вот рассуждения, какая-то тень у меня маячит, и я невольно вспоминаю, много вот, раз везде прочитаны, я думаю, что и вы, уважаемые эксперты, попадались вам такие материалы, вы их читали, что на самом деле за этим стоит какая-то, какой-то там deep стейт, да, какая-то, какой-то мировой правительство, какая-то злая рука, которая... И таким образом вот, вот взялись и регулируют и регулируют и регулируют а, у вас нет такого ощущения что все это вот ну как -то, как то уж чересчур чересчур похоже на некую шахматную комбинацию а, об этом ведь тоже много говорят да а, так называемые ковид диссиденты а вы нас лишаете базовых свобод и если абстрагироваться от превходящих обстоятельств, они не так уж и не правы. Почему мы должны вот там шататься друг от друга, как вот мы сейчас с вами сидимся, демонстрируем социальную дистанцию? На самом деле это физическая дистанция, конечно. Социальная дистанция – это дистанция между обладателем Роллс-Ройса и самоката. Вот это социальная дистанция. Но тем не менее мы это называем социальной дистанцией, бог с ним. А, так вот. Почему, почему так происходит? Ведь просто так нас напрягают или нас приучают к новой реальности, с которой мы уже никогда не выйдем, если даже не будет, и, прости Господи, COVID-19, 20, 21 и так далее. Тут, наверное, опять-таки стоит разделить на два уровня. Есть институциональные сценарии развития а, сегодняшней ситуации, есть социальные практики. Угу. То есть социальные практики мы отчасти описали. Да, то есть мы в дистанции все, ну, на сегодняшний день мы в масках. А то, что касается институциональных сценариев, а, вы хотите сказать, что кто-то рулит? рулит чересчур? Да, да, да. Я хочу сказать, что Ну, это не я хочу сказать, это многие так думают, к счастью или к сожалению, что, что процесс на самом деле управляемый, регулируемый. А, я не знаю, вот, может быть, э, приверженец математики, как царица наук, <правится> поправится. Ну, я, это а... возможно, существуют некие математические модели, которые позволяют в таких масштабах и... Так ну, многослойно, что ли, э, управлять, какими бы то ни было, социальными процессами или физиологическими, или применительно к вакцине, да, уж, э, э, Дмитрий Евгеньевич, я сразу вам серию выдаю вопрос, чтобы вы могли. Ну, я ведь долго буду отвечать. Ну, куда деваться. Смотрите вы правильно мне задаете вопрос как математику. Дело в том, что модели такие, конечно, есть. Есть они с 60-х-70-х годов, они называются социокибернетическими моделями. Есть другой момент. Они приблизительно столь же точны, как модели прогноза погоды. Дело в том, что вот система, то есть вот вообще вот все а, окружающее нас есть системы. Человеческие организмы есть системы, государство есть системы. А, погодные явления есть система, распространение вируса есть система. Okay. Дело в том, что системы бывают хаотические. А Хаотические системы – это такие системы, развитие которых предсказать невозможно, потому что при изменении начальных условий на бесконечно малую величину, поведение системы даже в коротком интервале времени может отличаться на величину бесконечно большую. Условно говоря. А можно ли хаос назвать системой? А, вот, есть, а, вот есть хаос, а есть хаотические системы. Хаос – это отсутствие порядка, отсутствие структуры. Yeah. Хаотическая система – это когда структура есть, но когда она ведет себя непредсказуемо. Вот, собственно говоря, если мы говорим о Deep State, я просто пойду от противного. Deep стейт по умолчанию, может оперировать теми же самыми аналитическими ресурсами, что есть у человечества, теми же самыми экспертами. Да. Yeah. Ни один из экспертов. Никто. В средствах массовой информации, в том числе к услугам, которых могут прибегать Deep State, не мог предполагать, что вторая волна будет сильнее, чем первой. Ни один ни разу не слышал такой точки зрения. Что произошло? Вторая волна действительно, она действительно накрывает мир. Ну, то, есть, то есть, если действительно во время первой волны можно было сказать, да вы что, это не серьезнее, чем грипп, да что мы паникуем, то вторая волна ну, это видно, действительно глобальное заболевание, она постепенно вот, утекчается. Действительно, никто не понимает, что делать. Любой человек, даже если это инициировал, сейчас он должен был бы понять при помощи своих аналитических ресурсов, что это хаотическая система. Дмитрий Евгеньевич. И нужно его гасить, а не я, понял, я понял. Очень интересно, очень увлекательно развивается у нас, на, с моей точки зрения, обсуждение вопроса. Вот. А, Сергей, да. да. да. буквально ну, я да, короткий да, вопрос да. задам, и вы вмешаетесь еще минут на десять, Ладно, сейчас, пол, пол, пол, две секунды. А, вы сказали, когда вы сказали, что никто не мог предположить, что... Что вторая волна будет сильнее 1 вы исходили из э, общего представления о том что такое вирусная инфекция э, что вторая волна по определению вирус привыкает не в его интересах убивать хозяина но мы все да. это знаем да и поэтому по логике вещей поэты вторая волна да и по логике биологического развития до да, бета правильно она должна была быть слабее а она оказалась сильнее. Еще один, как говорится, шар в пользу э, приверженцев теории всемирного заговора и управления Либо процессом. от нашего незнания. Потому что я, конечно, прошу прощения, но с гриппом мы так и не научились бороться. Нет. То есть мы грипп не лечим. Мы же его не лечим. Точно так же есть многое на свете, что неизвестно нашим мудрецам. Когда мы сталкиваемся с неизвестным явлением, условно говоря, Средневековье, это, это появление кометы на небе, мы списывали это на вмешательство богов. Сейчас мы в роли богов выставляем этот же самый Deep State. Отлично. Гейтс, Сергей Александрович, вы хотели что-то добавить по этому поводу? Да, я просто выпустил немножко момент. Вот. Вы с моей Юрьевны и, и, и, и, и, и обсуждали вопрос о да, и сейчас, собственно, обсуждается тоже, о, о, о кастрологических теориях этой эпидемии. Вот. Но ну, многие обсуждают, что якобы вирус был запущен, чтобы уменьшить численность населения да -да -да -да -да -да. простых людей, бедняков, вот, которые стали мешать влада вот. э, элитам. Вот, э, но э, такие примеры, в принципе, были, и обсуждения такого рода тоже были. Шелесопедийная грипп, огромная пандемия 1918 19 годов. Испанка. Вот тогда тоже, значит, вот по Индии есть, например, такая статистика, да, что умирали в основном бедник. Вот, причем умерло ну, там их миллион десять. Да, вот. Огромные цифры. А вот богатые, вот, которые получали хорошие медицинские, они, они, в общем, как бы, вот их эпидемия обошла в сторону, по большей части. Вот. Но тогда, очевидно, никакой кастрологии тут не было, эпидемия, но ну, пошла, вот, никто ее заранее не запускал. Вот, Понятно. Он и Понятно. Но она, она, и сегодня богатых в основном обходит стороной, как-то так, да, да, получается? Да, конечно. Это просто да, разница медицинском обслуживанием. Ну, вот конечно, этого не надо запускать. Конечно, там. это не касается да. российских богатых. У нас и депутаты болеют, и губернаторы болеют. Болеют, и... болеют ну без особых последствий. Без вот. особых. И еще Хакасский один вопрос, умер который я сюда. пропустил, речь шла об отборе по разным как бы, направлениям. Утверждалось, вот. э, что, что и интеллектуальный отбор, вот, что помимо психического отбора, вот, идет отбор и по способностям. Вот. Тут я могу привести два примера, которые могут, так сказать, несколько оживить <смех> нашу дискуссию. А может быть, вы меня и проживете. Вот. Речь идет об отборе по интеллектуальной способности. Вот история знает примеры такого отбора. И вы его все хорошо знаете. Это евреи, это евреи-канадцы, поставленные в тяжелый вот, вот, что и диаспоре, вот. Они, вы меня слышите, да? Нет, да, но иногда звук плывет, поэтому не извините, если мы что-то не уловили из вас, из ваших рассуждений. Ну вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, живя среди других народов, они были вынуждены опираться на свои интеллектуальные способности. А, вы вот. о евреях? Да, мы сейчас опять да. к Евгенике повернем таким образом. Вот да, так вот я и говорю, что немножко я коснусь предыдущего вопроса. Вот об отборе по разным параметрам. Вот. Итак, ну, евреи должны научить да, своих детей за... вот, там с трех лет грамоты. Я не говорил грамотны и значит приспособленных к жизни в, в этом тяжелом мире, вот, проявлять свои интеллектуальные способности конечно, в качестве врачей, юристов и так далее. Uh... Это одно направление отбора. А вот теперь я приведу противоположный пример, другое направление отбора. Вот. Это, например, афганцы, вот. которые всю жизнь привыкли жить там в горах, в очень тяжелых условиях, привыкать к uh... и, и вот этой обстановке физически. вот они развиты гораздо сильнее, чем наши. Чем, вот, скажем, это очень проявлялось во время афганской времени. Сергей Александрович, извини, извините, вот извините, извините великодушно, у нас немножечко понимать, начинает поджиматься время. Как Вы меня когда? слышите? Вы меня слышите? Да, а вы меня слышите. Я хочу сказать, что у нас немножечко начинает поджимать время. Примеры ваши понятны, как э, касательно иудеев, так и касательно афганских маджахедов. Мы, про, вы просто вернулись немножко к теме, от которой мы чуть-чуть уже отошли. Ну, извините, на... даст великодоста поезд пошел дальше. Так, что-то есть. Да, сейчас. Да, Что-то есть из да, сети? Да. А, сети нет. У меня есть один вопрос, который, я думаю, дискуссия э, добавит э, огонька. Вы знаете, когда мы говорили о второй волне, э, и о том, что не, это было непредсказано, и никто не подозревал, что будет она более, более сильной. Есть одна страна, которой вторая волна практически не коснулась. Это Китай. Если, э, и как раз вторая это волна называется. была нейтрализована цифровыми технологиями в Китае. Вот я сейчас буквально тут зачитаю очень коротенькую. В Китае в рамках борьбы с ковидом в предварительном порядке на каждый смартфон был поставлен их аналог мессенджера типа WhatsApp, V-Chat с большим набором функций, он более крутой, да? И там была реализована функция трекинга, которая складируется в виде бигдаты на серверах, куда государство имеет неограниченный доступ. Как только выявляется носитель... Все его физические контакты он сам отправляется через этот же видчат на жесточайшую самоизоляцию, и которая берется под контроль тем же витчатам. Нарушение самоизоляции уголовно наказуемое, поэтому желающих немного. Это то, что называется цифровой концлагерь. В данном случае его существование оправдано. Вот. Она позволяет, во-первых, экономическую активность сохранить. Социальная экономическая жизнь продолжается, как в обычном режиме. В том же Ухане вот на днях прошло массовое усилительное мероприятие, и ничего, все выжили. Пока. И вот, а если, я не знаю, насколько... Вопрос, вопрос. Да, мне кажется, что как раз вот эти цифровые технологии в Китае используют, цифровой концлагерь, цифровой социализм, они позволили локализовать или минимизировать те потери, которые несут okay. остальные okay. государства. Класс, классный вопрос, да? Э, таким образом мы делаем простой вывод, что вот это тот путь, который нам указан э, всем? Можно я скажу? Вот. Да. Я сошлюсь на вас же. Вы Давайте. же изначально сказали о, о эпидемии ОСПО, чуть не начавшейся в Москве в восьмом году. Да. Причем тут цифровой концлагерь, причем тут цифровой социализм? Слава Команда Слава богу, вы сейчас спорите не со мной, вы просто на меня садитесь. Со... Ну, я, я, я, я не спорю. То есть вот э, страны с централизованным управлением с возможностью введения кратковременных тоталитарных режимов управления, безусловно, они а с централизованными стихийными бедствиями, к которым относится и болезнь, априори лучше справляются. Это нормально? Конечно, конечно. Есть цифры, нет цифры, есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе, как говорится. Просто так сказать, вот технологические возможности современной цивилизации э, они позволяют э, минимизировать такие потери? По, подобный ВИЧАТ мог быть и в США, и в России устроен. И по такой же технологии, когда человек заболел, по-моему, ну, заболелся... По -моему, по -моему, Я дед можно дед добавлю Евгеньевич по этому ответил? вопросу? Дело в том, что вот Дмитрий Евгеньевич правильно же почему? Во-первых, там абсолютно другое политическое устройство. А во-вторых, у нас было исследование, которое показывает, что дело в том, что цифровой активизм очень отличается от социальных практик. То есть, соответственно, то, как человек себя ведет в цифровом, пространстве не накладывается калькой на социальные практики и социальное поведение то есть вы можете я не знаю какой тут привести пример давать рекомендации как себя вести с врачами то есть там как-то вы можете рекомендовать на форумах не знаю, какую-то политическую активность. То есть реально вы на улицу не выйдете, вы не будете участвовать в демонстрациях. То есть, соответственно, вот эта вот разница цифрового и социального в наших государствах, она присутствует в отличие от, от Китая. Спасибо, майор. Просто я хочу уточнить, может быть, я неправильно понимаю. Мы здесь вот сейчас по треугольнику так прошли. Смысл вопроса Рустема, если если я сейчас ошибусь, он меня поправит, я просто упрощаю его. В том, что если ведь речь не о разнице в данном случае цифровых активностей и реального социального поведения, да, Рустам предлагает нам что говорит, ребята, если вы все последовали примеру Китая и на своих территориях, в своих государствах устроили так называемые цифровые концлагеря, то всем было бы счастье, у нас бы не было второй мощной волны, так как ее нет в Китае. Тут, конечно, нужно делать с моей точки зрения поправку на особенности китайской статистики и открытости. Раз. Но Дмитрий, Евгений, Дмитрий Евгеньевич от, от, ответил, мне кажется... Тоже правильно, что любой тоталитарный режим имеет гораздо больше возможностей, вне зависимости от наличия цифровых технологий или отсутствия цифровых технологий, устроить концлагерь. А уж как мы его назовем, какой бантик, Едем до Зайна, Арбайт Махтфрай или что-то еще другое, это дело десятое. Да, Сергей Александрович, вы хотели добавить что-то? Да, вот для Китая вот эта система, вот Вичап, это что-то очень традиционное. Там раньше существовала система бальза, так называемая. Вот, э, это население делилось на десятки, десяти дворки, говоря. Вот каждый, они связаны с круговой порукой. Вот каждый сосед отвечает за соседа в случае преступления или неуплаты налогов. Но, вот помимо этого, старство, значит, регулировало все отношения. Вот. Значит, если куда-то пойти, на рынок, надо спросить у старого. Забить свинью, надо спросить у старости. И, значит, свинью. он стоял у ворот, вот, давай, посева, да, вот, и проверял по списку тех, кто выходит или не выходит, вот, обрабатывая свой участок. Он, он следил за нас, в семье, следил за тем, чтобы... Чтобы помогали да, бедным, домам, Ну, это, дом, сиротам, но, но, и, Сергей Александрович, вы хотите вот сказать, то... что у них так было это... всегда, но это не пример или пример? Вот, это пример того, что такая система вот, контроля и регулирования у ну, государственной системы. Конечно. Вот, существовала там с давних времен. Вот с императора Джуйанджана примерно. Это с 14 века. Вот. 14 века. И вот это системы авторитарного регулирования. Нужно... Сергей Александрович, Извините, да, великолепно, да, что я вас... Значит, я... Я... Авторитарных. Да, авторитарные мы поняли, мы поняли, это очевидная вещь. Извините, я вас тут еще раз перебью. Давайте, коль уж мы полезли в историю Китая, сделаем такое уточнение в контексте обсуждаемого сегодня вопроса сейчас. Мы же говорим о том, как регулируется человеческая популяция, что на нее влияет. Это, как говорится, гнев божий на нас обрушен с этой вакцины, с COVID 19 Или что это? Или это козни дьявола? И в этом контексте, коли уж мы говорим о Китае, тогда скажите, пожалуйста, как, как так происходит, что при многовековой, многовековых традициях тоталитарного контроля над личностью вот этих вот десятниках, вот этих дворниках или там старостах, которые стоят и караулят буквально каждого, и, и многолетней политики одна семья, одной ребен, один ребенок, да, как же вот при всем при этом они умудрились э, так бесконтрольно размножаться? Него... Да, нет, я остановлюсь. Да, вот, понимаете, все контролировали, контролировали, контролировали, контролировали. Ух ты, полтора миллиарда, есть опять нечего, экспансионистские планы, как быть? Су Существовали разные системы контроля за численность населения. Ну да, вопрос, вот. как, как дошли до жизни такой, бог с ними, с деталями. Все вот. равно это были системы ну, контроля. Как, как дошли? Все равно эти системы... Как дошли, это интересно. Вот в Китае существовала просто система убийства, да, убивали... Молод... Ах... Родившиеся только что, родившиеся да, девочки. Понятно. Почему же их полтора миллиарда-то? Да, с... а, полтора миллиарда, потому что там рис растет. Что вот раз? в Индии тоже рис почти раз? полтора а, миллиарда, рис? тоже потому что там рис растет. Это классно. Вот. Это изумительная культура, Она эффективнее пшеницы, ну, раз... Ну, понятно, в понятно. разных регионах. Поэтому там численность населения соответственно намного больше, поскольку больше надо, надо, надо нам Можно в России на... больше, больше продавост. Сергей я понял, я понял вас, надо нам в России срочно нарастить масштабы за а то у нас демографические проблемы. Раз да, раз, а тут огрузы так... не получилось. То давайте да, раз, раз, раз, кружим, кружим, кружим нет, Извините, я Альберт Анатольевич передам слово. Здесь на самом деле заканчивая, может быть, дискуссию по тоталитарным режимам. Понимаете, это всего лишь инструменты. Есть еще более тоталитарные режимы на планете. Та же Северная Корея. И что, как бы, да. Как бы мы ничего не знаем про то, что там коронавирус а делают. там говорят, вообще нет. Да. Они говорят. Но при этом у них смертности, как бы в первую очередь от голода, почему-то колоссальная, причем в цивилизованное, ну, <свес> наше современное время. Поэтому все-таки здесь нужно очень аккуратно взвешивать все за и против, насколько нужно затягивать гайки. И очень многие ценности, скажем так, западные, совершенно несовместимые с этим. И как бы мы ни хотели, загнать людей в этот цифровой концлагерь, это, скажем так, добровольно будет сделать достаточно сложно. Ну, правда, есть другие социальные технологии для того, чтобы mm -hmm. манипулировать массами. И вот как раз я перехожу к вопросу тому, что на самом деле вот новая коронавирусная инфекция, ничего нового в ней нет. Человечество каждые несколько лет происходит пандемия, умирает очень большое количество людей. Мы слышали и про свиной грипп, и про птичьи грипп, и про разные там, другие заболевания. Да тот же ВИЧ уже да. десятилетия, да. сколько выкосил людей. А здесь мы впервые столкнулись, что биологическая проблема стала больше социальной проблемой. Не было бы социальных сетей, например, открытости информации, ну переболели, да, неудачный год был, особенно большое количество людей э, умерло от простуды, то есть никто бы не говорил там, ну грипп-грипп, как бы простуда, простуда, там воспаление легких, всегда такое было. А в этот раз э, как раз происходит э, даже не то, чтобы обкатка технологий, я не скажу, что это возможно искусственный процесс, но мы столкнулись. Э, когда обезьяна доигралась до того, как ей в руки попала зажигалка, также и здесь мы доигрались до того, что нам в руки попали соцсети. И здесь это коронавирус – это, ну, скажем так, всего лишь одно из проявлений этой ситуации. Выборы, которые проходят по всей планете, и различные цветные революции – это является прямым следствием развития социальных сетей, социальных технологий. И здесь вот как раз мы столкнулись с тем, что Uh, у нас появился гибридный uh, источник опасности, не сколько даже биологический, а сколько социально-биологический. Это очень интересное замечание. Вы немножечко здесь так топчете поляну Марии Юрьевны, но это хорошо. У нас Я подвожу. Да, да, да. Спасибо. Да, Понятно, у нас трансдисциплинарность демонстрируется. Но прежде чем сейчас, Мария Юрьевна, передать вам слово, да, конечно, я думаю, что вы разовете мысль, высказанную Леонидом Анатольевичем. Насчет э, вот этого вот обезьяны и зажигалки. Э, Кто-то может мне сказать, я не знаю, из присутствующих, из наших экспертов. Вот мы все знаем, да, там... Да, вот такая статистика по ковиду. Вот, ну, ладно, я уж не буду об этом говорить, что все время публикуется статистика в абсолютных числах. С моей точки зрения, это просто, ну, ну это неуважение к человеческому интеллекту. Говорят, сегодня 22 тысячи выявленных, выявленных кого? Инфицированных. Что это значит? Что они болеют, я не знаю. Я инфицирован тысячами, да, и вы тоже, все мы, правильно ведь, да? У нас полно инфекций в каждом из нас, мы, мы сборище бактерий и вирусов. Давайте мы завтра будем публиковать статистику о том, сколько мы выявили инфицированных, чем, например, там, сальмонеллой, да? Что мы получим? Нет, с этими галовирус лучше. Вот, вот, ну вам как <связанная> <связанная> будет знать, конечно, да, Это же будет космод. Первая странность, первая странность, которая наводит на плохие мысли. Вторая странность. Значит, нам говорят в абсолютных числах: 15 тысяч, 17 тысяч, 22 тысячи. Пабам, пабам, ту 104. Знаем, да? Старшее поколение помнит эту песенку, конечно, хороший -са... Почему вы мне не показываете долю от тестированных? Я сегодня вижу 22 тысячи, но если я полезу в другой график, я увижу, что полтора миллиона протестированных. А вчера я видел 16, а протестированных было 900 тысяч. да. Есть Сергеевич. замечательный международный ресурс «Коронамонитор». А, пожалуйста, чуть внятнее, потому что могут не расслышать есть, и не воспользуются. Есть вашим замечательный ресурс. международный ресурс Corona Monitor Info. Да? Там показан процент зараженных от количества, оттестированных. Другое дело, что абсолютные цифры говорить красивее, интереснее, и они дают изюминку в дискуссию. Вы думаете, это просто интерес? Или Я не фактор, думаю. Или это, это абсолютно точно. Или это фактор запугивания? А, нет, это, естественно, фактор запугивания. Это, а, как это, агрессивнее, чем пропаганда. Я процитирую Черчилля, вы же его тоже цитировали. Да? Вернее, его распоряжение Министерству информации Великобритании убрать из... А, средств массовой информации, упоминания о бомбежках. Сказать, да? что вероятность попадения под бомбежку меньше, чем вероятность попадения под КЭП. Подчеркнуть, что бомбежки не наносят Англии существенного вреда как экономике, так и жизни народа населения. Вот ровно эту цитату буквально позавчера прочитали в Управлении внутренней политики администрации президента Путина. И уже пошла команда по СМИ ну, не команда рекомендация, у нас нет команды, ну что вы, Господь, рекомендации, да, все-таки сменить пластинку, <клев> что уже а, а вдруг люди там нав... наверху, эй, вы там, э, до них дошло, что мы вводим людей в такое состояние депрессии, что в пору уже отдельно, да, э, э, Абберто Анатольевич, вести статистику, а сколько людей в условиях пандемии ковида скончалось, от депрессивных, маниакально-депрессивных психозов, от обострения болезней, вызванных вот этими вот страхами, да, ой, я завтра, ой, я завтра, ой, у меня ломота, все, и человек кончился. Это ведь вообще-то, в России мы об этом не говорим, но если посмотреть, например, на близкую нам ментально Германию, ну, в определенном, с натяжкой близкую нам ментально, то там ведь ну, мы, да, я так понимаю, что вы в курсе, да, уже не первый месяц идут э, с нарастающим, как говорится, итогом митинги протеста. Про, но они протестуют против ограничений, против тотальных карантинов. Но они при этом, что интересно, они делают любопытный акцент. Они говорят, что вы еще предстанете перед судом, те, кто нас запугиваете, терроризируете, посягаете на наши базовые права, личности, да, в комьюнити и так далее вот ведь мы куда вы, выползаем то или выруливаем может быть сами того не желая Юрьевна, я обещал и э, вам а подвод... очень, Мне кажется, уже все очень подробно сказал по этому поводу я просто да. могу добавить да и идет конструирование проблемы да. то есть а действительно какова на проблема то есть тут наверное медики в первую очередь должны выступать экспертами и, и говорить нам что происходит реально вот в плане медицины с, с точки зрения ваш научного хлеба вот вы депривациями да правильно ведь делаете ну, социальным исключением да да, да но мы но, mm -hmm. мы но мы же вот то о чем мы сейчас говорим вот этими mm -hmm. вот ограничениями вот этой компании запугивание да, назовем уж вещи своими именами мы же фактически решаем людей естественных прав мы же мы же депривируем их нет, Нет, мы не депривируем никого Как это? Нет, ну подождите, я же уже сказала, что есть два уровня проблемы То есть есть институциональные стратегии, есть социальные практики То, что касается институциональных стратегий, это система реагирования на определенную медицинскую проблему Которая отчасти, если вот эксперт скажет, что она существует или не существует, эта проблема Вот уже интересно Существует, действительно, ковид есть, эта проблема? конечно ну, то, есть, же, вот, ну, вот, то есть вот, вы вы далеко зашли в конспирологии поставили под сомнение существования этого вируса я не я пытаюсь ответить на ваш вопрос даст получается действительно проблема существует соответственно как ведет себя как ведут себя государственные институты они обязаны реагировать на существование этой проблемы ну каким образом реагируют? создаются ады Адекватные реагировали или неадекватное реагировали? Да. На самом деле государство здесь выполняет, пошло, скажем так, на поводу общества. Ну, выполнило социальный заказ общества, абсолютно если, то, если абсолютно правильно. правильно. Да. Да. Потому что да. заказ был какой? Мы хотим открытости информации. Угу. Да. Все дали полную открытость информации, но при отсутствии регулирования, то есть свободы и ответственности, они должны соблюдать определенный баланс. Здесь yes. это та же проблема, как проблема фейк-ньюс, то есть вот недостоверных новостей. Сейчас mm -hmm. все начинают публиковать все, просто потому что они так считают, раз. А во-вторых, это все-таки даже не инструменты социального регулирования. Это чистая коммерция. Интернет, социальные сети, СМИ стали источником заработка. Причем как бы не институционального, а конкретных индивидумов. И вот эта вот сложная система приобрела еще больше хаотический характер. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть, опять-таки, есть государственные органы, а есть СМИ и Нью-Медиа, которые ловят хайп на этой проблеме, по сути дела. Вот на сегодняшний день я подписана на Инстаграм, там, ну, не будем говорить название газеты, вывалила десяток новостей, а, и, соответственно, семь из них, они касались так или иначе ковида. То есть, по сути дела, может быть, даже Ну, понятно, а, и мы, новость... вот видите, здесь уже второй час об этом говорим. Нет, мы серьезные а. люди. Мы нет, мы нет. Понятно, это, конечно, меняет дело. Вы знаете, вот я соглашусь с тем, что сказал... И Дмитрий Евгеньевич до этого и Альберт Анатольевич. На самом ну, это так. Это так. Это тут даже и спорить и обсуждать нечего. Давайте мы перейдем к следующему аспекту, наверное, завершающему в нашей встрече. К надеждам, опасениям и страхам, связанным с грядущей. Кто говорит там? уже в январе, кто говорит, там, в первом квартале, Pfizer, Moderna, Спутник V, мы победим, мы победим вот этой вот вакцинации. Да? Последние опросы, которые делал ФОМ, которые делал, по-моему, Левада тоже, и в ЦИОМ, они все, все, все, все, мы все хотим знать, вот, вот, вот это к вопросу о запросе, да, Общество, дайте нам открытость, дайте нам все. Мы не, мы не можем интерпретировать, у нас не хватает мозгов или у нас не хватает исходных базовых данных для правильной интерпретации, но дайте нам, дайте. Постправда, кстати сказать, тоже ведь термин возник не на пустом месте. Люди перестают воспринимать информацию, основанную на, на, на, на счетных единицах, на, на том, что поддается перепроверке. Им важно получить эмоцию, ну то, что хайп да, называют. Это ведь тоже отсюда же все взялось. Так вот, к вопросу о, о надеждах, и страхах и опасениях, связанных с вакцинацией. И, естественно, с заговором. Дмитрий Евгеньевич, вы уже отвечали на вопрос о том, возможно ли, существуют ли некие математические модели, системы, которые позволяют манипулировать или выстраивать вернее но ваш ответ по поводу хаотических систем конечно меня успокоил в том смысле что никто ничего на самом деле систематизировать не может на рулетке играть выгодней а на рулетке играть выгодней вот да как у меня дочь говорит, зачем ты пошел на фондовый рынок отец это же рулетка да но она не математика ей простительно а, так, так вот, возвращаясь к этому, на что я, как под этим я имею в виду конспирологическую теорию. Вот некоторые люди говорят, огрублю ситуацию ну, совсем уж просто, некоторые люди говорят, ребят, современные испытания, вакцины. Против Эболы, да, помните, была такая с ужасающим коэффициентом смертности, в отличие от коронавируса, там в три раза, по-моему, смертность была выше, сейчас мы показываем три с чем-то, а там чуть не больше. больше было, ну, на 9, по-моему, процентов. Ой, не будем так закапываться. Так вот. Некоторые говорят, вот с тех пор, когда там тоже фонд Билла и Мелинды Гейтс принимал активное участие в финансировании, в разруливании ситуации, я имею в виду вакцинацию части населения пострадавшей, с тех пор по разным э, СМИ, не только по Фейковым, должен сказать, так вот бродит где-то всплывая, тухая, опять всплывая информация, подкрепленный высказыванием некоторых ученых, микробиологов, между прочим, да, о том, что вполне, да, да, да, да, это один из факторов, который позволит отрегулировать э, количественный состав э, человеческой популяции, то есть несколько, несколько снизить. Что. чтобы мы ни говорили, Сергей Александрович, о том, что Мальтус – это пророк прошлого, да, а перенаселение… Э, по-прежнему актуальная тема перенаселения нашей земли, да? борьба за, за, за источники с чистой воды пресной, да? а пресловутые климатические изменения, борьба с СО2, борьба с метаном, то есть воздуха не хватает, все меньше хватает чистого воздуха, нам, может быть, скоро нечем будет дышать, в буквальном смысле этого слова. Да? То есть вот этот вот... Фантом, он опять, он опять поднимается на поверхность, а? Там жупил мальтуза, да, или неомальтузианцев, неважно, мы опять вынуждены говорить о том, что перенаселение есть, ресурсов не хватает, это может, и дальше то, что нам Сергей Александрович в самом начале нашей программы все последовательно изложил. Экономический упадок, голод, восстание, инфекции. Правильно я перечисляю, да, Я правильно да. запомнил? Я бы у вас был неплохим учеником, если бы вы меня взяли. Но я запоминаю последовательности. Ну так вот, вопрос очень простой. Существует такая опасность, Дмитрий Анатольевич? Вот можно в эту самую, я уж совсем огрублю, вот в эту вот вакцинку, которая сейчас там разрабатывается, в одну из или в несколько из тех, которые вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот выйдут в гражданский оборот и будут предложены нам медиками. Внедрить нечто? Я не знаю, там что, ген распилить какой-нибудь. Сейчас пилят уже, ведь, да, по-моему, Нобелевскую премию как раз за это дали, за распил. Мы дожили до того, что Нобелевские премии дают за распил. Но не За, в том понимании, как мы еще. привыкли, да, распил там бюджетных средств, а распил гена. Так вот, возможно ли что-то такое добавить, чтобы ну, люди там фертильные, вполне вдруг вообще потеряли и потребность, и возможность воспроизводить себе подобных чисто теоретически конечно это возможно это грязно и... теоретически это очень грязно теоретически можно вставить например антиген то есть да? кусочек белка человека и создать условия при котором иммунная система разовьет так называемый аутоиммунитет и будет атаковать саму себя и были такие разработки как-то боевых как-то биологических агентов которые как раз и основывались на Развитие аутоиммунитета. При этом засечь возбудитель невозможно было бы, а как бы постепенно организм бы угасал. Но, но. Альберт, извините, буквально вот очень очень интересный момент. Но ведь то, что сейчас происходит с ковидом, мы в ряде случаев именно это и наблюдаем, да, что в результате приема каких-то препаратов возникает чрезмерная обратная реакция организма и это естественный процесс, и к счастью, ага. процент осложнений такого рода не очень большой. А, более того, при любых инфекциях, при любых заболеваниях всегда есть какие-то. Цитовидная, цитовидная реакции, что ли, да, как это а, называется? Нет, там там много есть реакций, начиная от того, что нарушается свертываемость крови, нарушается как бы воспалительные процессы mm -hmm. и возможны аутоиммунные, в том числе, осложнения. Вот. Но, но. Я говорю, что теоретически это возможно, но практически это очень легко выявляется при наличии пробирки с этой вакциной. Любая лаборатория может, ну, высокотехнологичная, провести анализ, и это очень быстро скроется. Вакцины сами по себе, те технологии, которые сейчас применяются для создания вакцин, известны уже там больше, более ста лет. И Именно, именно вакцина-профилактика привела к перенаселению сейчас. Если бы не было вакцин, не было бы и перенаселения. Поэтому сейчас э, внезапно э, начинать бояться того, что до этого привело к перенаселению, ну, немножечко... Э, ну, параноидально, э, да, параноидально. Да, параноидально. Более того, э, а -а -а. вот как раз наличие множества производителей вакцин и в целом гарантирует, что если кто-то случайно где-то напортачил у любой вакцины есть побочные эффекты просто они обычно в, в тысячи иногда там в миллионы раз меньше чем для реальной инфекции а, даже вколов физраствор можно иногда получить <laughs> нехорошую реакцию ну, да. что что-то говорить о лекарственных препаратах? Любой, любой лекарственный препарат обладает потенциально побочным эффектом но преимущество от вакцин неоспоримы ну так вот как раз за счет наличия множества производителей размывается вероятность того, что проблема с одним из препаратов потенциальная, теоретическая, которая достаточно редко встречается в международной медицинской практике, приведет к каким-то катастрофическим последствиям. И даже в России, даже можно сказать, ну, почему Может, в первую очередь в России как раз идет разработка множества вакцин каждый из которых имеет разный механизм действия за счет этого в целом популяция будет защищена от э, возможных низковероятных медицинских ошибок а, я не понял я думаю что не только я э, э, тот факт что мы делаем я имею думаю в россии несколько видов вакцин да, которые да. отличаются по своим свойствам друг от друга каким образом это может э, гарантировать э, ну, меньшие риски Человек же не будет сразу несколькими вакцинами прививаться. Дмитрий Евгеньевич? Дело в том, что риски, которые вы изначально говорили, это риски, связанные как раз с целенаправленным введением. Да. Но когда вы имеете несколько активных вакцин на рынке, когда вы не можете контролировать, кому конкретно вводится какая вакцина... Опа! У вас же нет же вакцины, условно говоря, спутник, класс 1, класс 2 и класс 3. Класс 1, который может себе позволить тот, кто может мне отдать 500 тысяч рублей, класс 3, кто, кто ее получит бесплатно. Вы не можете проконтролировать, кому из народного населения вколят какую-то вакцину, поэтому вы не можете проконтролировать, какой долю народа населения вообще кому, в принципе, введут ту вакцину, которая обладает вот этим как раз вот геном-ингибитором. Ну или антигеном, если быть более точно. Да, возражение. Но это как раз процесс вероятностный. Ну, я про это говорю, да, то есть вот это, это, это, как, это как раз и дает нам вот гарантию того, то, что вот мы не получим а? да, это эффектов, да. Просто потому что это невозможно контролировать, кому в кольте плохую вакцину. Ну, невозможно. Вы как это обозначите? Во-первых, а хочу сразу сказать. А вот зач... вот, я, смотрите. Если я сейчас выступаю в роли адвоката дьявола, мне зачем, собственно говоря, персонифицировать? Да я всему человечеству вред нанесу. Да как же много, вакцин-то много. Они распространяются приблизительно <с одинаково, плюс-минус. Это мы так думаем. Пока еще, пока еще ничего не распространяется, пока еще все только готовятся к распространению. Ну, на самом деле, в принципе, сейчас вот планы вот по текущей вакцинации и в России, и за рубежом показываются, что плюс-минус контингент у каждой вакцины будет одинаков, по крайней мере, не на порядок отличаться. Понятно. То есть, ну, <сюч> обобщая, особенно опасаться нечего? Нет. А -а -а можно... Понять тогда население, которое я вот упоминал об опросах социологических служб, 60 процентов на сегодняшний день россиян не готовы. Вакцинироваться от COVID-19, несмотря на всю угрожающую ситуацию вокруг. А потому, это угрожает, а потому что не сильно угрожает, потому что люди живут слишком хорошо. Вот, вот. Те люди, вот те люди, у которых близкие погибли, вот они готовы вакцинироваться. А те, кто об этом слышал только в новостях, они думают, а что же, меня же не затрону, а вакцину вдруг затронет-то. Ну да, да, да. И получается, что процент, как вы выразились, хорошо живущих достаточно велик? Конечно, потому что очень маленькая смертность откопит пока. Коэффициент смертности недостаточный для того, чтобы люди прониклись. Надо это... статистику поправить, чтобы увеличили процент. Да, да, да. Это, мне, перспектив... Ее не надо править, ее просто нужно обнародовать. обнародовать. Вы хотите сказать, что реальная статистика даст нам коэффициент смертности выше 3,6%? От ковида От ковида вряд ли. Как бы, но вот в совокупности в совокупности безусловно. То есть превышение она будет смертности выше. к аналогичному периоду прошлого года будет не факт, что именно от ковида. Конечно, потому что медицинская система сейчас перегружена, многие плановые вещи не оказываются. Да, да. Мы говорили о том, что стресс может усугубить состояние здоровья людей. Плюс не до конца оказанная медицинская помощь из-за перегрузы медицинской системы, все это накладывается. И еще небольшой комментарий по поводу да. того, что есть запрос в обществе на информацию правдивую. Да. На самом деле есть... такого запроса нет. Все уже знают, какую информацию они хотят получить. И они найдут ее на просторах интернета. Поэтому говорить о том, что вот дай человеку две новости, одна плохая, одна хорошая, вот хотел он услышать плохую, Новость. Он ее и прочитает. И это Но у это, него в голове осталось. Это близко к таргетированной рекламе, к тому, как образуется комьюнити в социальных сетях. Да, мы э, стараемся, да, вот чтобы нам было близко. Чужого? У айтишников есть такой анекдот. Хотел один, у айтишников есть такой а, анекдот. Айтишников? Да. Хотел один человек узнать, что 2 плюс 2 равно 5. Везде смотрит, везде 4, 4, 4, 4. А, пошел в Google на 9000 странице. Нашел доказательство, что дважды 2 равно 5. Нет. Ну вот, я так и знал. Надо, <смех> надо, ну, да, ну, да. да? Отсюда. <смех> Я хотел бы задать вопрос, который, возможно, немножко дискуссия повернет, в, немножко в другое русло, но тем не менее, оно интересно. Юрий Прокович, вы сказали о том, что перенаселение, о том, что, возможно, впереди гонка, борьба за ресурсы. Ну, я не эксперт, мало ли я что ну, сказал. Это, на самом деле мысль, которая витает в воздухе, она частенько всплывает. У нас есть территория где перенаселение. Да? У нас в да. России, несмотря на демографическую как бы, яму и большие населенные пространства, есть территории, где сильное демографическое давление. Там Москва, например. Конечно, да? мегаполисы. Мегаполисы в первую очередь. Вот В связи с этим у меня вопрос, наверное, в первую очередь к айтишникам и тем, кто занимается цифровыми технологиями. Цифровые технологии в будущем могут позволить ли более... Распределять ресурсы более среди населения, среди небогатых слоев, не элитных слоев, скажем так. Все-таки Рустема тянет к, к электронному концлагерю, да? Нет, вот. нет, нет, нет, нет его, его тянет к карточной системе, распределиться на влага. Да, да. опять же, к цифровым технологией не имеет никакого отношения. Вот, ну, Они облегчат. Это новая карточная система или нет? Создание да такой есть. Системы. Честно, раньше и на абаке неплохо считали, потому что те вещи, о которых вы говорите, распределение, они требуют элементарных арифметических операций, абсолютно базового планирования. Поэтому, ну, скажем так, это, наверное, более удобный для нас инструмент, но только потому, что мы, считаем, мы привыкли считать уже дальше не на калькуляторе, а на компьютере, а не на счетах. Но только просто потому, что для нас сейчас это более удобно. Но на предыдущем технологическом кладе это можно было бы сделать практически так же просто. И на поз поза предыдущем тоже. Ну, да. Я это говорю, потому что, читая работы Сергея Александровича, как раз там была очень интересная мысль о том, что э, на определенном этапе, когда начинается борьба за ресурсы в обществе, который не имеет возможности вырваться за пределы, там экспансию организовать, mm -hmm. там возникает такое явление, как то, что мы называем социализм. Социализм – это не явление, придуманное Сталиным, Лениным. Социализм – это было всегда в истории. О, я знаю, как я вам пример расскажу. Вот вы знаете, да, вот в средневековой а, Англии, она еще когда Великобритания Великобритании не была, очень плохо было с рейфметикой. Вот очень плохо. Вот, а, и вот там была вот придумана абсолютно реформаторская система учета и распределения ресурсов, которая работала по распределению ресурсов между баронствами. Она называлась клетчатая скатерть. Вот реально застивали стол клетчатой скатертью и по ней раскладывали монеты. Каждая клетка обозначала баронство. Вот там, где было монет мало, значит там бороться нужно было еще прекрасно работал очень, очень интересно очень интересно да, да. еще это есть камни ножницы бумага я почему спрашивал потому что мне интерес китая почему такой большой <связывающий> потому что как раз эти технологии которые есть китая используются ли они для решения тех демографических проблем того э, перенаселения оптимизируется более структурируется вот Окей. Скажем так, китайцы, я бы не сказал, что самый лучший пример оптимальных технологий. И у них э, вот проблема, проблема тоталитарных режимов, э, малейшая ошибка в планировании приводит как раз да. э, к очень серьезным последствиям. Как они боролись с воробьями. Да, прекрасный был замечательный пример, как бы. Проблема есть, проблема решена. Да, да, Получили после этого голод. И сталь, вали, и сталь варили, я помню, в горшочках, да, да. во дворах. Это вообще класс, класс То есть и... в этот раз им повезло. Они мы... всей толпой ломанулись в правильную дверь. Сергей Саныч, в следующий раз можете... могут оказаться да? и в пропасти. Нормально. Сергей Александрович, вы будете прививаться от COVID-19? Вот, я боюсь, потому что да, такие вакцины, они от... отработаны, вот, проверены в недостаточной степени. Это очень... А фас, рискованное там, и, на рискованное мероприятие, да. Он, Боль... он это, это более это рискованное, чем пойти он, на танцпол он, без он, маски. Он, а? Мини, но ну, на танцпол приятнее. Вот. <laughs> Хорошо, спасибо. Да, вот таких опасений достаточно у очень многих людей разных возрастов. И в общем понять их можно, потому что применительно к российской вакцине ведь так и не утихают разговоры о том, что не завершен третий этап клинический, что недостаточная выборка. Вы знаете, мы знаем жалобы. Жалобы у человека поднялась температура до 38,5 и держалась неделю. Какой кошмар! Да что, это бесчеловечно. Давай вот, Давай что? Да, вы представляете? Ну, ну, ну, как вы можете это прокомментировать, Аберт Анатольевич? <свист> это из серии «Горе от ума». Горе от ума. <свист> Раньше вакцины еще менее тестировались, чем сейчас. И они замечательно работали и спасли человечество. Полимелит. Ну, как вариант, да, как да. один из. Кстати, Советский Союз спасал Японию вакцины от полиомиелита в пятьдесят восьмом году, спасал Японию американской вакциной. Да, классно. Мы организовали массовую поставку. Да, да, Все было вообще-то такой. Хрущев предпринял великолепный политический ход и все, мы так и выступали некоторое время СССР спаситель японских детей, но то, что вакцина была американская, отдел 10 они же не послали, а мы послали, вот как надо управлять информацией и настроениями. Спасибо огромное всем за участие в сегодняшней дискуссии. Я хотел бы закончить небольшой цитатой да, и попросить вас потом буквально вот тремя словами каждого. Да, да, да, спорю, там полностью согласен, очень согласен. Все. Есть такой журнал, я, я впервые вот о нем услышал, когда стал готовиться к этой программе, Proceedings of the National Academy of Science. Да? Есть такой, Очень, да? Очень уважаемый журнал. Очень уважаемый, реально, да, прекрасно. Они опубликовали статью, может быть, вы даже ее тогда читали, Альберт Анатольевич, десятка светил медицинских, да, «The pandemic exposes human nature, ten evolutionary insights». И эти светилы в этой статье поставили вопрос о том, какие произойдут эволюционные изменения в результате текущей пандемии COVID-19. Эволюционные, причем, что пикантно, а, они утверждают, что наше текущее понимание эволюции, что эволюция это процесс растянутый там, во время, этого испугали, оно уже немножечко, извините меня за уличный жаргон, не катит что в современных цивилизационных условиях эволюционные процессы сжимаются до, там, грубо говоря, 5-10 лет. Да? И мы, утверждают авторы вот этой вот статьи, очень уважаемым как Альберт Анатольевич подтвердил, в журнале, то мы поймаем а, эти эволюционные изменения вот буквально в горизонте двух-трех лет. Вот пройдет вторая, третья волна, мы немножечко свыкнемся, да, вирус да, даст Бог немножечко ослабеет. А, какая перенастройка? Снижение экстравертности популяции, да, людей в целом. Социальная изоляция это норма. А, Направленность эмоций отвращения, резкое усиление эмоций отвращения. Съесть пирожок на улице, он за вайтер, да? А, радикальные изменения в сексе. Близость без справок о текстах, пишут э, ученые, станет восприниматься как небезопасный секс. То есть ты сначала должен принести справку, что ты привился от COVID-19, потом, возможно, тебя подпустят на социальную... Э, нет, на дистанцию, которая нарушает норму социальной дистанции. Контакты станет нормой, вот эта вот самая социальная дистанция обмениваться воздухом станет неприятно, подобно дурному запаху изо рта. Такое сравнение приводит. Резкий рост агрессивности, угроза болезни делает людей нетерпимыми и карательными по отношению ко внешним группам Мэри новые сексуальные партнеры будут восприниматься потенциальным переносчиком вируса что сделает цену случайного секса более высокой мы таким образом придем к нравственности да? случайный секс будет чрезвычайно дорог но кто-то наверное будет практиковать продолжать Ах. ну и наконец изменится тип культуры Сейчас говорят авторы, у нас жесткие, жесткая форма культуры, мягкая форма культуры, ну, Сравниваются европейские страны, соответственно, мягкая форма культуры с Юго-Западной Азией, жесткая форма культуры, ну, там Япония, Корея, Южная Корея, бла-бла-бла. Жесткая культура получит преимущество, в по их мнении. Ну, и я больше не буду вас утомлять, все это можно обобщить, Одним простым выводом. Трансформация свободных национальных культур, как бы она ни шла по азиатскому пути, по скандинавскому пути, приведет к одному и тому же. Нео тоталитаризму. Мы начинали в такой последовательности. Давайте и закончим. Дмитрий Евгеньевич, ваш комментарий коротенько. Сергей Александрович, я вас тоже помню. Да, да. Вот, э... Ну да, давайте, в общем тогда. я согласен вот, с вашими прогнозами. Это вот, не мои. Да, изоляция, вот, индивидуализм. И, этим, все так. будет. Вот, да, это не Небо и, никогда уже не будет и... таким синим, трава зеленая, мы не сможем обнять встречную девушку только потому, что она нам понравилась. Вот это все в прошлом? На улице? Я не смогу подойти к девушке ну, и сказать, что вы мне так нравились. Радикально это будет звучать, но мы будем опасаться Да, хорошо, Дмитрий Евгеньевич. Ну, вот самое интересное, то, что я с, с выводами, с каждыми, согласен, в отдельности, но почему изменение социальных норм, которое означает вот, сумма вот этих выводов равно неототалитаризму, я искренне не понимаю. То есть, все то, что было перечислено, я с этим согласен. Это комплексные изменения социальных норм. Но я не понимаю, почему изменение социальных норм должно быть равно не тоталитаризму. Ну, потому что, по-видимому, социальные нормы, с их точки зрения, меняются вот в этом направлении. Что мы Тоталитаризм – это мы способ стал... управления. Ну, да. Социальные нормы – это способы взаимодействия внутри ну, социума. Да. Это, взаимодействия внутри ну, социума. Да. это разные вещи, да. их нельзя никак отрислять. Если, если, если, мы, если мы будем меньше взаимодействовать, да, друг с другом, между лично, собой. Лично. лично, Но, но, но, но, да. не, но не удаленно. А, ну, не, ну, удаленно, лично. Нет, ну тоталитаризм-то он покрывает же все способы взаимодействия, правильно? Если а, он не покрывает какой-то способ взаимодействия, это не тоталитаризм. Уменьшение контактов по горизонтали на любым способом, да, цифровым, нецифровым, там все. А, с моей точки зрения, я просто сейчас попытаюсь встать на точку зрения этих авторов, хотя я не уверен, надо просто внимательно читать. Так вот, уменьшение доли или уровня контактов любыми способами, неважно, удаленные контакты, да? непосредственные контакты, по горизонтали облегчает Построение. тоталитарному режиму управления. Да, но только да, уменьшение контактов одного рода может приводить автоматически к увеличению контакта другого рода, поэтому... Может и автоматически, итог... здесь нет противоречия, да. либо приводит автоматически, либо может да. привести. С... Может автоматически да. это оксюморончик такой, извините меня. Согласен. По итоговым выводом я не согласен, с промежуточными со всеми, да. Окей, понятно, Мария. Я хочу, наверное, здесь добавить, что, безусловно, произошла трансформация социальной реальности, и сегодня появилось новое понятие «новая нормальность». Mm -hmm. И, соответственно, все вот эти пункты, которые перечислили авторы, они относятся к характеристикам новой нормальности. И если Дмитрий Евгеньевич не согласен с последним выводом, то я, наверное, только не соглашусь с временным промежутком, которые они нам охарактеризовали, слишком что слишком медленно. 2 три года впереди нет, он уже здесь. Дело в том, что когда я последний раз была с вами в этом клубе, здесь был полный зал. М -м -м -да. То есть, соответственно, вот на сегодняшний день обстановка уже очень изменилась. Да -да. То есть, и соответственно, она поменялась и на улице, и в аудиториях. Социальная дистанция уже длинная. Контактов социальных уже меньше то есть соответственно вот как раз э, взаимодействие в области цифр, цифры цифры она увеличивается безусловно то есть речь идет о новой нормальности и как мы будем ее характеризовать конструировать строить она уже строится а в дальнейшем мы ее немножко просто подрихтуем а, а я наоборот не согласен <смех> да, <давай. смех> со всем этим. <смех> То, что гайки закручиваются, это закручивается и без этого процесс. Это исключительно политико-экономические механизмы, скажем так, элит. А вот по поводу того, что изменится социальное поведение значительно для популяции, на самом деле я не согласен. Потому что, во-первых, человеческая психика достаточно скажем так, инертная э, структура. Угу. Да, сейчас толкнули все туда, немножечко отклонились. Сейчас всех провакцинируют или все переболеют, Сформируется коллективный иммунитет, сня, снимутся ограничения, все забудут как страшный сон. Как И все бульон. будут жить так, как жили раньше. Да, будут какие-то новые практики конечно войдут в наш обиход, но уже сейчас, на самом деле, опять, наша позиция горе от ума вот мы здесь сидим все такие э, эксперты интеллектуалы а простые люди к этому относятся совершенно по-другому как а потому что они даже сейчас э, ну извините плевать хотели на чихать хотели в прямом и переносном смысле на эти карантинные меры и те же маски носят э, в принципе oh, как да. бы и с да -да. рубежом то же самое. Требуется смены нескольких поколений, чтобы вбить это в мозги граждан. Думаете, Я... сколько поколений сменилось, прежде чем американцев вбили законопослушность? Это полицейская это да. дубинка. Это да. Как бы это еще да. несколько десятилетий тому назад. Это заняло несколько десятилетий, чтобы отучить давать взятки полицейским, когда его останавливают. «Ни одно поколение должно смениться, как говорят умные люди, прежде чем мы очеловечимся окончательно». Но вы же, медики, По... придумываете новую какую-то Мы ничего игрушку. не придумываем, это все. <свят> Новый какой-то... <свят> Нет, до следующего, а, как от а... сессии до сессии живут студенты весело. Все Но понятно, я, живем так, спокойно. Так как я не философ, не математик, не микробиолог, то есть ни в чем реально не разбираюсь, да, а просто вот ну, журналист такой. Меня, конечно, вдохновляет позиция Альберта Анатольевича, когда он говорит, что гайки-то закручивают, это политико-экономические штучки вообще. Но я про себя при этом думаю, ага, так и коронавирус ведь является инструментом в руках политиков. Вот а вот Оппортунистическим инструментом, неплановым. Оппортунистическим? Ну, конечно. может быть, может быть. Еще раз большое спасибо всем. Я, наверное, должен напомнить тем, кто нас все это время смотрел и слушал, что мы обсуждали сопутствующие пандемии, сопутствующие, но тем не менее, с моей точки зрения, достаточно серьезные и важные проблемы и вакцинации, и кто это затеял, и на чем сердце успокоится и так далее. Обсуждали на чер... в ходе очередного заседания дискуссионного клуба телевидения Казанского федерального университета с участием э, директ... экспертов, директора Института вычислительной математики и инфротехнологии КФУ Дмитрия Евгеньевича Чекрина, э, заместителя директора по науке Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ доктор наук Марии Юрин Ефловой и э, Дмитрия... Э, ой, господи, Альберт Андреевича <laughs> Руководитель научно-клинического центра потенциальной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицинной биологии КФУ И главного научного сотрудника института И я хотел бы сказать особые слова благодарности за участие и за терпение В том числе более полутора часов у своего компьютера в зуме Находился доктор э, исторических наук, ведущий научный сотрудник Уральского отделения Российской академии наук, профессор Уральского федерального университета Сергей Александрович Нефедов, который, собственно говоря, и начал сегодняшнее обсуждение своим вступительным словом и, с моей точки зрения, внес в него достаточно хороший уровень глубины. Спасибо вам, Сергей Александрович. Передайте коллегам, что мы здесь в Казанском университете, вот именно такие вещи, как сейчас молодежь говорит, мутим, устраиваем. И если у вас будут какие-то предложения по участию, по включению, мы всегда с удовольствием их рассмотрим. Все, Спасибо, на этом все. Тебя. Я ведущий программы Юрий Алаев. Спасибо всем за внимание. До новых встреч.